Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов у микрофона ведущий Сергея Антонова. «Сквозь толщу вечной мерзлоты, как выстрел, выбивший наружу неукротимые цветы стоят и в непокоть, и в стужу. Ты можешь их оцени, взгляни, восторга не скрывая, среди снегов цветут они, суровый край мой украшая». Сегодня мы начали передачу со строк стихотворения «Подснежники» народного поэта Якутии Семёна Данилова. Ведь это действительно первый цветок, который оживает после долгой, суровой зимней стужи. И недаром его связывают именно с силой и Мужества. У нас в республике день подснежника стал доброй традицией якутян. Подснежник имеет в якутской культуре большое значение как символ красоты, молодости и в то же время как символ силы и выносливости. Якутскому подснежнику посвящено много стихотворений и песен, как вы знаете. А родители называют своих дочерей и сыновей в честь весеннего цветка – Нюргун и нюргуяна. Итак, сегодня мы будем говорить о подснежниках, которые являются в Якутии олицетворением весны, нежности, тепла. Насколько эти цветы распространены у нас в республике? Какие интересные факты связаны с этим цветком? Как появился официальный праздник – День подснежника? Как и где он будет отмечаться в этом году? Об этом и не только. Сегодня мы будем говорить с гостями нашей студии. Итак, это главный специалист Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минекологии Республики Саха и Якуте Ниргуяна Сергеевна Гуринова. Добрый день. Здравствуйте. И научный сотрудник Ботанического сада, Института биологических проблем, Криолитозоны, Сибирского отделения Российской Академии наук, кандидат биологических наук Екатерина Александровна Афанасьева. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах ТЭТИМ Сахарадио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 тридцать 66 32 шестьдесят шесть. Ну что же, дорогие друзья, начнем наш разговор с того, что действительно День Подснежника отмечается во многих странах. А вообще, почему пошла такая традиция, и что стало поводом для того, чтобы появился вот такой интересный праздник, День Подснежника? Пожалуйста. Ну, подснежниками называют несколько видов цветов. Они у нас начинают расцветать по всему миру, начиная с января по май. И впервые Великобритания учредила этот праздник официально, который отмечает 18 апреля в Англии. Но у них не подснежник, у них другой вид. У нас называется прострелы. Ну, uh -huh. про прострелы, наверное, Екатерина хорошо расскажет про виды. Да, вот действительно в европейской части подснежником называют цветок с белыми колокольчиками, а у нас в Якутии это цветок, который действительно появляется самым первым из-под снега и называют его прострел. Да? А Екатерина Александровна, расскажите о нем, пожалуйста, да, вообще сколько видов этого цветка произрастает у нас в Якутии? У нас в Якутии а, представители этого рода прострел а, из семейства а, Лютиковой родонкулации да, произрастает 5 видов. Все мы прекрасно знаем а, прострелы Нюргон, по якутским мы их называем, да, и у нас а, их в пять видов. Из них один прострел а, желтеющий желтого цвета, остальные четыре синие, фиолетовые, сине-фиолетовые mm. да. И все они отличаются по э, листьям в основном, да, и как листья отрастают э, со цветками некоторых у некоторых видов, да, например, у прострела Турчанинова это краснокнижный вид, он произрастает в Алёпинской районе э, по реке э, Лена, по долине Лена, да, и у него э, листья произ... прорастают одновременно с цветками. У другого вида прострел, аянский, да, это тоже краснокнижный вид, а, в третьей категории у нас а, в красной книге находится, да, и а, тоже у него одновременно идет. А как мы знаем, наш прострел желтеющий, которому мы широко знаем, широко а, распространен, да, у него цветки сначала появляются, а листья позже. Mm -hmm. ага. И самое главное, да, отличие, кроме окраса оклоцветника, это листья. У некоторых, у, дво, у, дво, у двоих видов это более круглые, они а, разрезанные, да, сильно рассеченные У троих видов более а, другого характера. У одного вида, да, листья почти как у морковки. Это прострел Турчанинова. Очень листья интересно. вообще интересные. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вы сказали, что они все находятся под охраной, да, что они входят в Красную книгу нашей Якутии. Так, из пяти видов mm -hmm. в охрану находятся, в официальную охрану находятся два вида, да, три мы э, все-таки мы хотим чтобы они всегда у нас были да, э, сохранить их популяцию мы поэтому -э, рекомендуем не срывать цветок не подрывать семенное плодоношение да и не выкапывать из лесу uh -huh. это говорят наши экологи да? mm -hmm. насколько я знаю вообще традиции проведения мероприятий через дня подснежника появилась у нас довольно давно да я права и вот каждый раз она обретает новые формы так mm -hmm. да в 2004 году впервые у нас был праздник подснежника. Инициатором был у нас известный журналист Иван Петрович Ушницкий. Все его прекрасно знают. И благодаря ему... Мы каждый год отмечаем Дни подснежника, то есть у нас целая декада идет. По всей республике у нас проходят эко-уроки в школах, ну, в образовательных организациях, детских садах, выставки в библиотеках, интересные конкурсы творческие. В последнее время очень много поделок стали делать. И заметила, что мало кто уже срывает для букетов подснежники. Mm -hmm. Даже дети замечания говорят, mm -hmm. когда вот, гуляешь по выходным, говорят, э, это краснокнижный вид, нельзя их срывать. Даже очень приятно, потому что мы уже, получается, в следующем году 20 год уже проведем. То есть 19 лет проводим в разной форме. Угу. Ну, это, наверное, еще результат большой экологической работы, да, которая да, проводится среди населения. Среди... Ага. Подрастающего поколения, в школах, детских садиках об этом угу. говорят, когда знакомят, например, детей с этим цветком, показывают, насколько он красив и так далее. Угу. Хорошо. Да, и я слышала, что в этом году будет проводиться выездной республиканский фестиваль. Да, вот расскажите, пожалуйста, о нем подробнее. Очень много мероприятий запланировано. Да, послезавтра, буквально вот 18 мая. 18 мая – это наш э, якутский праздник, День Подснежника. И мы проведем республиканский экологический фестиваль, тоже по, с патриотического значения. Мы назвали «Подснежник. Цветок э, Победы» меркугонка и Севеките. И примут участие очень многие представители женских советов, общественных объединений. Также специалисты, экологи, педагоги, дети. И будем проводить его в природном комплексе семейного отдыха «Виль-Эйге». Это по нам сырскому тракту, 17 километр. Мероприятие начнется с 10 часов. Будут продавать экопродукции с символикой подснежника. Будет, будет декоративная выставка. Также будет больше 10 мастер-классов, начиная от лекарственных свойств подснежника, заканчивая изготовлением цветка из фамирана, из глины. Ну, будут очень различные интересные мероприятия. Также mm -hmm. будет конкурс дефиле, кто придет в костюмах со светами-подснежниками. И гостей ждут праздничный концерт «Нюркугунабеляхте, подари мне подснежник». — Вообще, какую цель поставили перед собой организаторы вот данного мероприятия? — Цель, конечно, это в первую очередь экологическое это просвещение среди населения, чтобы бережно относиться к нашим первоцветам. Также этот цветок, как бы уже говорили, символизирует победу, надежду на лучшее. Поэтому мы и прилагаем усилия, чтобы дети тоже приняли участие, да, Будут принимать участие общественные организации. Мы хотим еще отметить некоторых волонтеров. Особенно волонтеры серебряные волонтеры молодых души очень хорошо работают. Начинается у нас субботника это мероприятие. Вот уже второй день они там убираются у нас на территории. Также примут участие общественная организация Подснежник, тоже аналогичным названием, села Ой. В этот же день будут проведены праздники тоже в муниципальных образованиях. В Уссалданском улусе в Мюре они каждый год принимают тоже участие. 170 мальчиков примут участие, гимназисты. В Вилюйском улусе уже начинают заготовки, украшения, декоративных ободков и тому прочее. И все те, которые не смогут приехать, они нам отчитаются видеороликами, фотографиями. Это такой народный праздник, когда вот люди сами с энтузиазмом начинают отмечать этот праздник. И это очень радует. Угу. Ну вот по аналогии, наверное, можно сказать, что вот в Японии, например, есть а, период сакур. цветения сакуры, да, у них называется прямо период любования, да, да цветами. И у нас, наверное, тоже. Конечно, можно после было бы такой долгожданной такой... зимы период. вот наши первые цветы угу. самые красивые цветы, и в каждом улусе они разные, угу. и каждый человек э, тоже воспевает вот этот, свой подснежик своего района, да. И, конечно, отрадно отметить, что есть такие активисты у нас. И еще я забыла отметить Гаврилеву Августу Ивановну, тоже села Ой, Нюркугон, и Бурсову Наталью Васильевну, вот, Мирюнскую гимназию. И также седьмой год у нас проводит Осипова Ульяна Юрьевна. Она уже десятый год проводит этот проект Нюркугон. Они в дойду тоже каждый год фестиваль проводят. Ну, это очень приятно, когда люди сами начинают с энтузиазмом проводить и, вот, и работать по экопросвещению. Uh -huh. Действительно, это очень здорово. А вот Институт биологии, насколько я слышала, тоже проводит конкурс. Расскажите о нем подробнее. Uh -huh. Ботанический сад Института биологии проводит конкурс для, конкурс для детей, конкурс детских рисунков. Да, и принимают до 21 мая в трех возрастных категориях и в любой технике. И э, с этими э, программой, э, с положением можно ознакомиться на сайте Института биологии. Угу. Детская Хорошо. редакция Кескель тоже угу. проводит конкурс фотографий ⁇ Мой подснежник ⁇ у них в соцсетях то это есть объявление. Насколько я знаю, вот Министерство экологии в предыдущие годы тоже очень активно участвовало в проведении этого праздника, тоже проводили конкурсы по моему украшений, поделок из фоамирана. Да, вместе с Иваном Петровичем мы проводили в селе Тулага Тулагина это конкурс ансамбль они пели песни про подснежники. Потом в 2008 году проводили в театре тоже два концерта у нас было. Потом мы перешли уже на прикладное искусство, uh -huh. делали подделки. дети участвовали, рисунки делали, писали сочинения, стихи. Очень много принимают участие, массово. Бывает даже трудно оценить работы. И еще были проведены такие интересные мероприятия еще совместно с семьей Атласовых у uh -huh. них на территории. В этом году нам бесплатно предоставляет территория илья очень благодарны тоже им, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Uh -huh. Вообще какие интересные факты вот о нашем подснежнике вы могли бы рассказать? Во-первых, это лекарственное растение, да, угу. хотя она в официальной медицине не используется, но в народной медицине мы ее используем почти что в каждой семье, да, а, так как это из, представитель семейства лютиковые, это ядовитые растения, да, поэтому а, те, у кого аллергия сильно, сильно принюхиваться, целовать эти растения не стоит, можно, может вызвать аллергию. Угу. А, настой делаю, отвар делаю, но да, в основном от ревматизма и от каши. Растирания. Растирания, от а, ревматизма. Uh -huh. uh -huh. Однако, к сожалению, несколько лет назад подснежник стал жертвой, его собирали в очень больших количествах, да, действительно, люди украшали себя и так далее. да но буквально в последние годы ситуация, мне кажется, вот стала меняться и благодаря развитию, как мы сказали, экологической культуры люди поняли, что цветами все-таки лучше наслаждаться в дикой природе, да? Вот каково ваше мнение? Действительно, вот сейчас мы видим, и в социальных сетях люди делятся своими фотографиями уже на фоне подснежников, а уже а, не, с, не, с не с букетами, а, в руках, да? да. да. Ага, это очень отрадно, да? Как раз я проезжая около э, Чачурмара я смотрю, в руках они несут или просто любуются, ну просто uh -huh. так, для статистики, да. Uh -huh. С каждым годом народу больше и больше, да. Но с... радостно, отрадно, что люди возвращаются пустые, зато с полными фотографиями, наверное. Да, с фотографиями mm -hmm. своих телефонов, mm -hmm. да. Это Нильвенна очень сер... рады, рады это. Сергеевна, у вас какое мнение по этому поводу? Тоже, я думаю, у всех есть телефоны, фотоаппараты, что можно запечатлеть живые цветы mm -hmm. на фоне живых цветов. Фотографироваться, наверное, лучше, чем принести этот букет, который умрет через сутки. и Из одного цветка выйдет очень много семян. Mm -hmm. Я думаю, что мы должны сохранять любые полевые цветы. Mm -hmm. Ну и с приметами, наверное, можно связать. Насколько я знаю, есть такая примета, что, в принципе, один подснежник домой приносить... Нельзя, да, что это к несчастью. Поэтому, наверное, следует прислушиваться и к мнению экологов, да, и к мнению, в общем-то, народной мудрости, и не приносить сорванные цветы домой. А лучше оставить их на месте, да, в дикой природе. Вот, например, я знаю, что на Западе есть такая традиция, если люди хотят иметь цветок-подснежник у себя, то рекомендуется их выращивать. Да? А если вот какие-то способы ну, как сохранить, заиметь вот такой цветок у себя дома? Мы можем, например, его выращивать у себя по дворе и так далее? Вот что думают по этому поводу ученые? Конечно, есть желание у народа, да, у людей есть попытки. Да? И из-за незнания люди выкапывают крупные растения. Большие, да, цветущие. Как мы знаем, прострел это растения, которые мы в научной терминологии называем малолетками. что это такое, да? Это растения, которые у них жизненный цикл заканчивается ну, короткое время. Это 7-8 лет. Получается, в цветущем состоянии они подойдут где-то на на второй, на третий год, да, прибудут, пересадят у себя на участке. Это займет все на всего 2-3 года. И это растение оно отмирает. Да, чтобы такого не было, да, мы рекомендуем. Всаживать их семенами, сеять семенами, да. Семена очень хорошо всходят. Их нужно сеять под зиму. Это получается, нужно сеять, как собрали, можно сразу посеять. И они лежат все лето, да, оставшиеся лето. И да, в, после естественной зимы, после стратификации, они всходят. Угу. Почему же вот они плохо переносят пересадку? Оказывается, у прострелов корневая система стержневая, если по-простому, это mm -hmm. как морковка, mm -hmm. она mm -hmm. очень длинная. И если выкапывать, да, то а, при малейшем повреждении вот этот корневой системы она уже не восстанавливается. Поэтому а, семенами семена созревают в конце июня, в начале июля, в зависимости от э, вида да, и в зависимости от региона. И, в основном те люди, у которых в детстве на родине цвели синие прострелы, да, они хотят их какой-то кусочек в воспоминании родины к себе на участок, если они переехали, да, и стараются его сохранить. Поэтому я рекомендую их пересеивать. Да, не дожидаясь э, их естественной гибели, э, вот так как малолетки же. Поэтому появился э, семечко, да, угу. их уже пересеивать. Да? Угу. Это собрали в конце июня, в начале июля, пришли домой и сразу посеяли. Угу. А так, заготовка семян, это нужно их прийти, высушить, да? оставить до следующего года? До следующего года оставлять не надо. Их uh -huh. нужно в этот же год, как собрали, посеять. Uh -huh. да, и э, все. То есть технология на самом деле посеять ну, очень, очень простая. простая. В принципе, uh -huh. даже если вы сохраните их, эти семена, собранные семена на следующий год. Да, осенью, да? О, о, да осенью насеять. Это в августе. Так как у них должна пройти такая естественная как стратификация, да, естественная ощущения или пережить зиму, вот тогда они взойдут. Природа очень мудрая, очень мудрая, да, если бы прострелы при малейшем просуществовании, прочувствовании тепла, да, после... Летом же очень температура колеблется то холодно, то жарко, да, особенно осенью, и иногда бывает, что прострел просыпается... Осень. Иногда Почему так происходит? Да? Это мы говорим, научно это вторичное цветение. Они ощущают холод, прохолодание, да? и почки уже просыпается. Чтобы такого не было, природа очень мудрая. Да? Если бы было такое для семян, при малейшем вот таком колебании температуры они все взошли, то не было бы у них э, запаса семян на следующий год. У -у -у. Поэтому они должны прочувствовать настоящую зиму. После mm -hmm. этого сходят. Ну что же, я благодарю вас за очень интересную информацию. Я напомню, что а, нам цирский трак, какой километр? 17-й 17 километр. 18 а, мая мы ждем на праздник подснежников. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Ежегодно 18 мая, как вы знаете, празднуется еще одна очень интересная дата. Это Международный день музеев. И в этот день музей открывает свои двери для всех желающих, с радостью показывая свои выставочные залы, новые экспонаты, рассказывают и Просвещают наших якутян. На встречу этому празднику с 15 по 21 мая текущего года в городе Якутске проходит фестиваль «Якутская музейная неделя», который включает культурно-образовательные и массовые мероприятия, направленные на духовно-нравственное патриотическое воспитание детей, и молодежи. Кроме того, в эту субботу пройдет ставшая уже традиционная и любимая очень нашими якутянами Ночь музеев. Итак, что интересного приготовили люди, любителям искусства на этот раз и какие мероприятия запланированы в рамках музейной недели? Что станет темой акции Ночь в музее Об этом и многом другом сегодня поговорим. Поговорим с гостем студии. Это руководитель отдела социокультурного взаимодействия Национального художественного музея нашей республики Сардана Ивановна Посельская. Добрый день. Здравствуйте, Серглана. Дорогие друзья, напоминаю, что наша программа выходит одновременно на телевизионном канале НВК Саха и на волнах Тетим Саха-радио. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66, 32 11 66 Ну что ж, Сардана Ивановна, вчера Якутская музейная неделя начала свою работу. И мы знаем, что Национальный художественный музей подготовил целый комплекс мероприятий. Это постоянные временные выставки, квесты игры, мастер-класс, Впрочем, подробнее, я думаю, расскажете, наверное, вы сами. Итак, в чем особенность этой недели? Ну, Сарглана, вы сами только что рассказали про концепцию этого фестиваля. И Якутская музейная неделя проводится в Якутии впервые. И государственные и муниципальные музеи нашей республики объединились для проведения фестиваля Якутская музейная, музейная неделя, который будет проводиться в рамках межмузейных треков. То есть каждый музей будет курировать то или иное направление направления. Национально-художественный музей Республики Саха-Якути и его филиалы, которые находятся в городе Якутске, курируют трек под названием «Искусство». И в рамках недели мы подготовили комплексные билеты, то есть для наших дорогих посетителей мы предлагаем комплексные билеты, которые дают право посетить временные выставки, постоянные экспозиции, uh -huh. интересные, увлекательные мастер-классы, творческие и квестовые игры. Всего мы подготовили пять комплексных билетов. Uh -huh. Билеты будут действовать не только в основном здании нашего в музее, но и в городских филиалах. Хорошо. Вот комплексные билеты, это вот, например, для меня лично новинка. да, Я mm -hmm. думаю, что это очень интересно и выгодное ну, скажем, предложение, да, вот этой музейной недели. Вообще, в чем их преимущество, да, и конкретно, где мы сможем побывать, что увидеть и применить? Угу. Ну, преимущество комплексных билетов заключается в том, что их можно приобрести по скидочной стоимости. И то, что за, как бы, одно время, да, человек может посетить несколько мероприятий, одновременно. Uh -huh. То есть вот все пять билетов, комплексных билетов, да, у них свое название. Допустим, в основном здании у нас комплексный берет «Царь леса», который включает вход на выставку Ивана Шишкина, арт-медиацию по экспозиции и творческий мастер-класс по живописи акрилом. То есть это уже три мероприятия в рамках одного комплекса. Uh -huh. И уникальность заключается в том, что эти мероприятия будут проводиться только вот в рамках недели. Поэтому это все равно специально подготовленные мероприятия. Для этого мы объединили и наших сотрудников, и разрабатывали все эти как бы, события. Поэтому uh -huh. мы надеемся, что данный фестиваль пройдет с успехом в городе Якутске. Но ну, я хотела бы остановиться вот на наших мероприятиях, которые мы будем проводить. Следующий комплексный билет у нас называется ⁇ Музейные Бермуды uh ⁇ -huh. да, и позволяет совершить путешествие по специальному маршруту. То есть, начиная от основного здания Национального художественного музея по адресу Кирова 9, это сделать своеобразный такой а, треугольник, а, также посетить... Галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева по адресу Петровского 4 и картину Галерею академика Осипова по Хабарова 27. Это вот крупные филиалы, которые работают э, в нашем городе. Mm -hmm. Также То есть не только посетить мероприятие, но и совершить небольшую прогулку. Да, да и mm -hmm. как раз таки билет дает право посетить сразу три здание, угу. получается. Также у нас э, в городе Якутске находится филиал Дом художника по адресу улица Лермонтова, 31, дом 2. И там работает мастерская национального шитья Кендуле. И проходит сейчас временная выставка художника, баталиста Ивана Левидева «История на холсте». И данная выставка в данной выставке представлено более 30 живописных произведений, посвященных ну, теме Великой Отечественной войны. Поэтому как раз-таки вот комплексный билет тоже дает право посетить выставку, послушать экскурсию и э, провести свое время, приняв участие в интересном мастер-классе и расписать... Э, сумку шопер, создать сумку шопер uh -huh. и расписать акриловыми красками э, своими руками. Ah, То есть, здорово. И каждый человек может э, приобрести эту сумку как бы для себя или на подарок своим близким, родным. Э, и так далее. Также у нас в галерее изурбежного искусства будет работать комплексный билет, который называется «Крафтестик», тоже как вот вход на выставку, экскурсия и участие в мастер-классе, вот потому что у нас посетители очень любят принять участие в различных интерактивах, интересных мастер-классах, потому что ну, отчасти человеку не только хочется посмотреть, посмотреть, послушать, пощупать... экскурс... <с camelÊ> послушать экскурсию, uh -huh. все хотят что-то руками делать, uh -huh. то есть well, творить. Всё конечно, равно... они получают вдохновение, да. и появляется и... желание такое. Да-да-да, и провести вот свое время да, в музейных залах — это абсолютно... Ну, скажем так, это абсолютно какое-то другое особенное состояние, потому что ты можешь какие-то вещи, творческие вещи делать дома, да, но когда ты это делаешь... Э э э ну, в в особенной... залах, да, в, в особенной, особенной атмосфере. Среди uh -huh. произведений искусства это uh -huh. на человека влияет абсолютно по-другому, по-особенному. Uh -huh. Ну и с подсказкой, да. под руководством мастера. Да, это да, да. Тоже... И все наши мастер-классы ну, да, вот, по живописи, акрилом, uh -huh. по линогравюре, будь то там, создание сумки шопер, у нас работают профессиональные художники. Поэтому вот каждый комплексный билет. Вот не просто как бы мы билеты продаем, да, то есть обязательно будет координатор со uh -huh. стороны музея, обязательно сотрудники будут э провести да, все вот эти мероприятия. И следующий комплексный билет у нас вот касается галереи зарубежного искусства. Мы там для детей проводим очень интересную квестовую игру, так как в галерее представлено творчество одного художника, академика Афанасия Николаевича Осипова. Это м -м, живописные произведения, и как раз таки квестовая игра в формате интерактива, то есть это могут быть какие-то викторины, квест-игры, квиз-игры, да, адаптированные мероприятия, они позволяют полностью погрузиться вот в творчество художника. Хорошо. Какая программа вообще подготовлена Национальным художественным музеем на 18 мая? Это как мы знаем, день открытых дверей. Конечно же, многие наши телезрители и радиослушатели ждут этого дня, когда смогут наконец-то прийти в музей, и в том числе и бесплатно. 18 мая ⁇ это Международный день музеев, и ежегодно мы готовимся к этой знаменательной дате, и как и в предыдущие годы, ежегодно в этот день мы проводим День открытых дверей по постоянным экспозициям основного здания музея, его филиалов и некоторым временным выставкам. Именно вот в четверг, в этот четверг 18 мая. Каждый желающий может прийти, познакомиться с творчеством, якутских художников, с постоянной экспозицией русского и отечественного искусства в основном здании. Вот. Но некоторые временные выставки они у нас будут проходить на платной основе. Также бесплатно, абсолютно свободно в этот день вы можете посетить галерею зарубежного искусства имени профессора Михаила Федоровича Габышева, где представлено западноевропейское искусство. Да, работы голландских, итальянских, фламандских мастеров э, и э, также раздел постоянной экспозиции ⁇ Искусство народов ⁇ Востока». Также в эти дни в галерее начала э, работать новая временная выставка ⁇ Си человек ⁇ поэтому э, каждый желающий может вот, посетить галерею зарубежного искусства. Э, картинная галерея... Академика Осипова также ждет своих зрителей uh -huh. в этот день. И вот в основном здании вот в двух галереях будут по времени проводиться бесплатные арт-медиации. Они будут проводиться по сеансам, поэтому, если кому интересно, Желающие могут присоединиться. Также отдельно хочу отметить наши филиалы. Это выставочный зал, который находится по адресу Кирова, 12. Там сейчас проходит очень интересная выставка «Единство противоположностей художественной династии Собакиных». Uh -huh. Отец – основатель династии Афанасий Собакин, представитель творческого Сообщество художников, представитель 60-х годов, можно так сказать. Он долгое время работал в нашем музее. И его дочь Ольга Скорикова, она сейчас работает председателем Союза художников Якутии, один из современных художников Якутии, дизайнер, живописец, то есть как бы даже вот название выставки само такое очень интересное единство противоположностей». то есть выставка представляет творческое наследие абсолютно по стилистике, по технике исполнения то есть художников работающих в разных жанрах можно так сказать Разные да и в Доме художника, Ну, я уже говорила об этом, в Доме художника проходит выставка «История на холсте» художника-баталиста Ивана Лебедева. Поэтому все желающие также могут бесплатно 18 мая в рамках Международного дня музеев посетить все наши городские филиалы и основное здание нашего музея. Угу. — Ну и в эту субботу, 20 мая, пройдет очень интересное мероприятие. Это всероссийская акция «Ночь музеев-2023». Мы знаем, конечно, что вот это мероприятие «Ночь музея» уже давно полюбилась нашим якутянам. И какова вообще основная цель этой музейной ночи, и как давно Национальный художественный музей вообще проводит вот такие ночи? Угу. — Ночь музеев – это действительно уникальное событие, это международное событие, которое проводится ежегодно в рамках Международного дня музеев и проводится практически во всех уголках планеты. Все крупные музеи присоединяются к данной акции. И Национальный художественный музей одним из первых присоединился еще в нулевые Годы к данной акции, и, по-моему, первым даже начал проводить э, акцию «Ночь музеев». Ну, среди первых, это точно. И более десяти лет э, проводится эта акция, и, ну, если не ошибусь, более 15 тысяч человек ежегодно вот, посетило данное событие. Uh -huh. вот. И в, в, в России э, ежегодно тематика меняется. В этом году э, по всей России тема объявлена очень обширная и называется История и истории. Вот так. Поэтому э, э, в рамках Ночь музеев мы, конечно же, подготовили специальную программу для наших посетителей. Угу. Я знаю, что у вас будет три специальных трека, да? Давайте расскажем о каждом из них. Начнем с первого. Угу. И, ну, тема истории истории будет концептуально раскрыта э, в трех направлениях, в трех в трех треках. Это история России, многоликая страна, история Якутии, место силы и «История музея. Назад в будущее». И в рамках трех направ направлений у нас а, будут проводиться а, вечернее время, скажем так, нестандартное для музейного а, как бы, время. Mm -hmm. То есть ну, вечернее время, потому что это практически ночное время. С 7 вечера до 11 ночи у нас а, будут проводиться различные мероприятия. Давайте поговорим, какие еще акции, сюрпризы вообще подготовлены для тех, кто придет посмотреть и поучаствовать в музейные ночи. Ну, трек ⁇ История России ⁇⁇ Многоликая страна ⁇ у нас раскрывает этнокультурное многообразие нашей страны. Да, ее объединяющие преимущества, духовность, самобытность. И я хочу отметить э, те выставки, которые проходят у нас в музее. И только на ночь в музее вы можете ну, в одно время все... Эти региональные выставки посетить. У нас проходит выставка в диалоге времен и собрание Таймырского дома народного творчества из города Дудинки Красноярского края. Данная выставка представляет искусство коренных народов Таймыра, Долган и Ганасан. Проходит уникальная выставка «Атлас тибетской медицины: секреты долголетия» и собрание Национального музея Республики Бурятия из города Улан-Удэ. И выставка включает 40 высокоточных листов, Копии Тибетского атласа, который является редчайшим живописным памятником культуры, искусства и науки Центральной и Восточной Азии. Также у нас проходит выставка художника Ивана. Шишкина, вот. многие, наверное, уже посетили, но у вас еще есть возможность в рамках Ночь музеев посетить. И э, в рамках данного трека будут проводиться различные арт практики мастер-классы, концертные блоки. История Якутии, «Место силы» раскрывает историю народов Якутии через призму феномена региональной культуры, значимой для общероссийской культуры. И э, наша Якутия родная, да, это своеобразная место силы, скажем так, источник вдохновения. Да, это основа локальной идентичности национального самосознания. В рамках этого трека относятся у нас и постоянные экспозиции искусства Якутии, мультиведийная выставка «Достояние республики», различные интересные мастер-классы, которые проводятся сотрудниками нашего музея. И будут выступления артистов Аланхо театра и э, ансамбля «Сияние севера». И еще хочу вот mm -hmm. отметить э, последний трек это «История музея». В этом году Национальному художественному музею в ноябре исполняется 95 лет со дня основания, и одним из главных мероприятий этого трека станет фотопроект «История музея в лицах, событиях и артефактах». Поэтому будет очень интересно, по входным билетам будут разыгрываться призы, подарки от музея, от друзей музея, произведения искусства от художников Якутии, поэтому никому не будет скучно. Приходите всей семьей, друзьями, близкими и проведите с свое время в залах нашего музея. С пользой и очень интересно. Ну что ж, сегодня мы говорили о том, как пройдет Якутская музейная неделя, о том, как пройдет ночь музея Национального художественного музея. Спасибо вам за очень интересную информацию. Дорогие друзья, это была программа Якутск сегодня. Ее подготовила и провела редактор Сарглана Антонова. Всего доброго, до свидания.